Сейчас да. такой фантасмогоричночный да. да уже да, да уже все договорено какое фантасмогорическое вы тоже 22 июня поняли что началось вот я вам говорю план барбароса 2 по захвату украины германии уже все отрегулировано но просто украину взять тогда а как россия Россия не будет вступать в войну, надо спровоцировать, то есть бомбить русских на Украине до тех пор и на... заставить украинских националистов, вот таких вот, как Свобода, Тегнебог, Лешко, все эти батальоны, чтобы перейти границу в Ростовской области, вот там Россия мешается. И вот так Германия встает сзади, немецкие, это, кстати, Курская битва, немецкие танки, десантники, сзади этих украинских националистов. То есть, другими словами, вы думаете, что э, будет спровоцировано война. новое обострение Мед, в Война Донбассе. между Россией и Германией? Но мы получаем восточную Украину, <coughs> Германия западную. Но это длится несколько лет. Это будораж... это окончательно, как бы на... американцы надеются, что это западную Европу окончательно отрывает от России. Россия будет вы... показана всему миру как агрессор. А, может, мы будем вынуждены преследовать? Тех, кто на нас напал. Немцы и украинская армия. Мы их будем преследовать до Террасполя. Арестовывать, расстреливать, уничтожать. Вот скажут, видите, что делают русские. Они же не будут показывать всему миру, что украинские националисты перешли русско-украинскую границу. Они покажут, что наши войска вынуждены будут перейти украинскую границу. Будем надеяться, что все-таки этот прогноз он не сбудется. Давайте да, опять а же... Первая мировая К... война не сбылась. А, а Вторая мировая, а Корея, Афганистан, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Сирия, Ирак, Ливия, Где еще они не воевали? На Украине. Вот они пришли туда. Вам хочется. Вы гражданский журналист. Мне но... не хочется, Владимир Владимирович. Но я говорю, получив источники оттуда. Там они это обсуждают. Там, они об этом договариваются. Хорошо бы этого не было. А что делать нам? Сколько еще терпеть нам, что будут бомбить и убивать русских на Донбассе? Как вот вы думаете, думаете когда, когда, когда ждать нового ну, обострения? вы себя думаете, что не будет ничего? Вы думаете завтра? Я думаю, где-нибудь завтра мина какая-нибудь взорвется. Если не прямо в школе Донецком, а где-нибудь недалеко, напугают детей. Вот как растут там сейчас дети? В подвалах? Лекаст не хватает, Питание? одежды. Они живут за счет нашей помощи. Есть альтернатива, Владимир Вольфович? Альтернатива все-таки начать первыми. Нас все равно обвинят в агрессии. Но сделать так, что вся Украина будет свободна. И будет находиться под нашим протекторатом. Под нашим так сказать, влиянием. И не будет источника опасности.